Собственно, надеюсь, что как бы с примерами понятно. все вопрос, как бы, как все это дело унифицировать. Такой краткий, по крайней мере, исследовательская такая тема, которая позволяет это реализовать на производстве быстро, такие проекты. Ну, проблемы какие? Что вы думаете, что у вас оборудование уникальное. То есть, есть там корное производство, есть химическое, есть нефтехимик. И вы думаете, ну не вы, а ваши, наверное, коллеги, механики, они думают, что у них оборудование реально разное. То есть уникальное для них. Ну, так, сказать, так получилось, что и в мире, и так сказать, мы так начали думать, что в принципе оборудование унифицировано с точки зрения НСИ. Оно как бы одинаково описано. То есть насос и там на горе, и ЖКХ, и на стихимии. Это насос, это устройство, которое придет функцию перекачки жидкости, определенных параметров. У него есть узлы, и есть типовые дефекты узлов. То есть то, где он работает, описано как бы классификатором средств. Вода, либо нефть. Ну и на этом как бы специфика заканчивается это оборудование для меня. Андрей. Это такой месседж начальный. Соответственно, есть стандарты, то, что вы спрашивали в мире. В России у нас как бы эта тема, даже не понимаю, кто ее может развить, поэтому она не развивается. То есть именно обмен данными по оборудованию. Она у нас так называется. Когда у вас однотипное оборудование, соответственно, можно как-то меняться этими данными по нему. Ну, в частности, есть... Для нефтехимиков я там сказал стандарт ISO 214-224, который описывает принципы обмена данными да, то есть по оборудованию между там, нефтехимическими газодобывающими компаниями. Можно меняться данными, включая вот именно правила описания оборудования. В этом стандарте есть блок там, методический, который описывает правила ну, рекомендуемые правила описания оборудования. Ну и прошу заметить вот этот вот уровень оборудования сборочная единица, узел, деталь. Вот те вопросы, которые мы обсуждали, по сути, они вот в этом стандарте, они так или иначе описаны, как некие правила, по которым нефтехимики, нефтеработчики могут меняться данными. Не просто описывать объекты, а еще и данными обменять. Ну и в частности в этом стандарте есть типовые, ну как мы говорим, классы, да, то есть то, что мы сейчас вдумываем, исходя из, там, из документации или из, из какого-то нашего опыта, в этом международном стандарте они уже есть, как рекомендуемые, прям, прям словами написано, что вот есть такие классы. Ну и опять-таки в частности вот, по двигателям, там, по этим, есть рекомендуемые имя, принципы классификации. Вот то, что вы, по-моему, спрашивали, да, то есть, есть ли стандарт, в котором описан датчик типа система там ну, есть, некая цепочка, да, скажем, так, связанного оборудования, в этом стандарте есть, они называют типовые системы, то есть, они описывают некие рекомендации, как должна выглядеть типовая, есть какая, например, а вот этот насос, да, то есть, насос здесь насос, силовая часть, система смазки, система контроля, то есть это все внутреннее как бы, устройство этого насосного агрегата и есть какие-то внешние входы-выходы. Это граница объекта его, но его это единица оборудования. То есть какие стандарты есть, их не обязательно брать как они есть, но можно использовать как некий шаблон для создания своих там, корпоративных правил, описания оборудования там, в составе нескольких заводов. Ну опять-таки да, вот в, этом, в этом же стандарте есть то, о чем я говорил, это некий набор узлов по каждой из систем в этом была граница. Ну и как бы исходя из этого, то есть мы рекомендуем ну, вот все вот эти объекты, которые мы называем там оборудование, детали, у нас используется такая схемка типовых элементов. За не менее времени мы ее не будем рассказывать детально, но суть такая, что здесь любой объект, который вы не называете там ворота на, на въезде, в ТЭЦ, он все равно пройдет через такую как бы болт схему именно описания типовых вещей, связанных с этим объектом. И тем самым получится некое единое правило, которые называются наступовые элемент. Здесь в частности, мы это этом в следующий раз поговорим, описан механизм формирования техкарт. Самая болезненная тема, наверное, у вас, как для людей, которые пытаются запустить планирование, да, в СУТАИР. Как запустить планирование, если нет тех Ну, в частности, эти вещи мы рассказываем на наших там, семинарах, как формируются техкарты на объекты ТАИР, о которых мы поговорили. Механизм такой, используем типовые пигменты.